В лыжах мы любим динамику Но всегда ли динамика Какая-то серьезная пружинность Хороша Или бывает все-таки случаи, когда вот она не нужна вообще Здравствуйте Сегодня черные лыжи Категория SL И Лыжа, которая мне не узналась Никак я не знаю ее Видимо, либо это какая-то новая версия Чего-то вот, либо это память меня вставляет под старость лет. Вот, но, значит, суть вот в чем. Как бы по катанию, значит, в титрах тоже вы же видели, вам же проще. Вот, по катанию лыжа следующая очень такая дебильная вообще абсолютно. Да, вообще. Суть ее в том, что она динамичная, в ней даже какая-то начинка вкусная. Она пружинная, она прыгающая такая, прям вот ее зажал в поворот, выдала она так выпулила, все окей. Притом она пуляет даже тогда, когда и не зажимаешь, вообще ничего не ходит, она зажимается сама там вообще. А зажимается она сама, потому что она кривая реально. Вот реально, то есть вот ты вот с носка ее запустил, на середину в повороте ушел. И нос куда-то повело, и ее всю перекосило, и в итоге ты оказываешься на задниках, потому что тебя туда выкатило. И в итоге на входе нового поворота тебя задник вот выпулевывает, и вот дальше ты пол поворота лыжи собираешь кучу по склону. Вот зашибись, спасибо, динамичность очень полезна. В общем, смысл в том, что динамичность как бы есть, а вот все для того, чтобы управлять, динамичность вообще нет ничего. Лыжа кривая, своей дуги нет у нее. Она поворачивает не за счет того, что она там по геометрии как-то гнется за счет жесткости А только лишь за счет того, что вот вы сами ее на носок с сказок за за загоняете, его вот, цепляете и вот так вкручиваете Вот как бы все, то есть такой классика стайл, да, классика стайл С какой-то ангуляцией там Такой вот какой-то стиль катания Но при этом она какая-то вообще стремная Она, она разгоняется Реально уходит в прямую на выходе из поворота, выходит мимо поворота, требует четкости, четкости загрузки. В общем, в итоге она требует, ну, в десятки раз, наверное, больше внимания, усилий по ее управлению, чем способна дать какого-то фана и драйва вообще в катании. Смысл, как бы, зачем это вообще непонятно. Ну, не знаю, мне такая лыжа неинтересна. Она какая-то то ли недоделанная, то ли номинальная, то ли вот чисто для катания классикой Почему? Потому что в принципе вот классикой в ней проблем нет Да, потому что она цепкая, в принципе динамичная Проходишь 90% на носах, она в общем так хоч, хоч, хоч, хоч, хорошо все контролирует, хорошо все держит Потом в конце перекосился быстренько на задник, выплюнулся в новый поворот и дальше скаблишься Ну прекрасно как бы в общем, в принципе, в таком катании даже есть кайф Но категория и СЛ, это карвинг Это карвинг короткого поворота Динамичный, интересный Срезанной дугой С разгруженными лыжами Которые поворачиваю за счет центробежных сил Такого вот как бы здесь, к сожалению, я не нашел Вот, поэтому Расстроен и пойду искать в других лыжах Чтобы не пропустить Подписывайтесь Больше катайте, заходите на сайт, пока